Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Немецкий танк 10 уровня Маус Карта Затерянный город, игрок Сейчас попробую это прочитать Кайнфайн Есть, не прошло и минуты Уже удается нанести урон Получает 50 ТП Там 2 единички до полтыщи не хватило Опа, и счет 0-1 Ну хотя бы больше минут прошло да? Минута 2 секунды и сливается. Причем не светляк, да, и ст -шка. Десятого уровня, да, вот так вот. Всего в бою по три десятки, и как можно вот так вот взять и слиться? На топовом танке, играя с восьмерками. Не знаю, может, некоторые, попадая в такие бои, чувствуют, думают, что они неуязвимы, да, я же на десятке... Это ладно, еще Маус тут понятно, восьмеркам проблема там пробить его, конечно, большая. Но на среднем танке надо все-таки быть поосторожней. Есть урон уже за тысячу. На что надеялась восьмерка? Не знаю, восьмерка, ну золотом может быть еще, да, можно пробить, конечно, Мауса. Но, а, ну Кэрнарвана стрелял золотом. Ну, в лобовую проекцию там все бронепробитие очень маленькое. Мне кажется, там без шансов просто. Так, счет 0-2. Светляк тоже минус, да? 13-90. Причем Светляк-то 9 уровня. Отсутствуют звуки двигателя, но хорошо зато есть звук. Да, такой ветерок там какой-то, не знаю, слышно его, нет? Е-100 получает, да, так потихоньку Маус там выкатился, раз в минуту выстрелил. причем каждый выстрел и бац, минус, союзник почему-то, уже 0.3. А, ну теперь восьмерка сливается, да? С первой десятка, девятка, восьмерка. По нисходящей идет. Ну, дальше, да, если. По кругу, дальше десятка. Значит, ждем, когда сольется 268, дробь 4. Ну или как он правильно называется, 268-й вариант 4. Вот и Маус получает первое пробитие. Здесь, конечно, он прям совсем бортом выкатился. Да, вот сейчас вращает его е -100 А вот ТС-5 нет. Тут прям под перекрестным огнем Маус со всех сторон летит. Счет уже 0-4, да. Это еще одно пробитие было. И еще минус один союзник. Называется п -п проклятие Мауса. Вот сейчас пятого выстрела не было. Счет 0-5, да? Будем считать, что <проклятие> пара проклятий сняли. Уже три с лишним тысячи на натанковано. Тут на правом фланге. Ну, если не считай, да, вон там еще тяж один за домиками прячется. Ну, причем у него полный запас прочности. На фланге никого практически нет. Ну и союзников. Размочили. Наконец-то размочили счет. Счет 1-5. 268-й уничтожает ЕСОТО. Кстати, да, вот как я загадывал, что сольется следующим, 268-й. Нет, там две-восьмерки следом сливается. Счет 2-6. А по прочности прям ноздря в ноздрю, да? Но от этого не легче, потому что все равно количество стволов у противника намного больше. Есть еще одно пробитие. Ну, тут бы было странно, если бы не пробил. Ну, а Т-34, если и может танковать каким местом, то это только лобовой проекции башни. Все. Остальные места у него все очень мягкие. О, минус один союзник. Все, там до Арты добрались. Ну, сейчас вон там еще 140. Если посмотреть на мини-карту, доберется и оставшиеся две Арты. Тоже в ангар отлетят. Там, в принципе, помочь некому. Да, у Крайслер, ну, ну что он там сделает. Поспешил Маус, не попадает в Т-10. Была возможность нанести урон, Которого Маус нанес уже 2500. На этот раз попадание, но ну, рикошет. Счет 4-10. Все, все оставшиеся союзники, да, которых вообще, ну, вместе с Маусом 5. 5 единиц техники, все остались в городе. То есть со всех сторон противники. Что там т 10 спал, что ли? Да, у него была возможность Маусу нанести урон. А, ну не, ну если посмотреть, да, там видно. Не пробитие. ж Маус тонканул. Сопротивляется команда. Счет 5-10. Тут арта сейчас еще закидает, по самой небалуйся. Да, чемодан он Крайслер там выхватывает. Раз. Чемодан два. Чемодан. Вот еще минус один союзник. Счет уже 5-1. Да, там потом стал 6-11. И уже 6-12. Отмучился бедный Крайслер. Что у Мауса рука, что ли, дрожи, да, видно, после выстрела. Как-то так прицел. Дергается, что ли. Ну, не у Мауса в смысле у игрока который управляет все пошел пошел Маус вперед а что еще делал есть это это только первый первый уничтоженный противник Маусом в этом бою тут что сзади Чарфутур где следующий снаряд а следующего не было там наказал его 268 -й. Может он на него и отвлекся, поэтому второго снаряда по Маусу не последовал. Танкует Маус. Там еще видно по карте Т-54 сюда несет за счет уже 8-13. Ну тут Маус уже ничем 268-му не поможет. Нет, 268 спрятался. Все-таки он пока что живой. Ну, на открытое место выезжать с таким запасом прочности, мне кажется, крайне рискованно. Когда три арты в бою еще не... Ну, слышно, выстрел был, но ну, то ли танканул ты, 54 или 268 промахнулся. В такой ситуации, да, надо все-таки не спешить как сейчас Т-54 вот так подставился возможно просто Маус уже отсветился Т-54 не видел, что он здесь и прям смотрит в его сторону, так выкатился и, и бац это был второй противник, которого Маус уничтожил остается еще две ПТ-шки, причем одна из которых это у нас получается бабаха, да, вот она приехала на бронебойных снарядах отлично Маус танканул. И вперед, вперед, не дать Бабахе уйти. Есть еще одно пробитие, но она успеет еще перезарядиться. Маусу еще как минимум два раза надо Бабаху пробить. Есть еще раз. Да, пробил все-таки. На 1185! На Маусу даже двух снарядов не хватило для того, чтобы уничтожить Бабаху. Еще и Арта тут приехала. Двигатель сломан. Маус в крайне тяжелом положении. Да, Арта на 355 единиц. На Бабаха готова. Где там, кстати, ПТшка еще одна? Как-то. Маймэкс СДА 105. Летит чемодан 133 единицы У Мауса остается 48 единиц прочности Критованный движок Он, ну, двигаться, конечно, может Но крайне медленно Одна арта есть, осталось две Ну и ПТшка непонятно где еще А МХ еще ни разу не светился, где он находится. Не знаю, может он спит. Все может быть. Сейчас все-таки. Ну, я... наибольшую опасность, все-таки, мне кажется, арта представляет, да, своими фугасами. Маус просто не танкует эти снаряды. Остается менее 4 минут. Попадает Маус за свет. Есть одна арта, обнаружена. И тут же отправлена в ангар. Все, теперь откатиться, отсветиться. Где-то арта недалеко. Да, только Маус выехал, сразу попадает за свет. Где чемодан? Не знаю, странно, у арты прострелов нету. Как такое может быть? По-моему, арта просто закимарила вторая. Не, видно, у нее ствол шевелится, Маус попадал в засвет, я не знаю, что с ним. Причем, ну, видно, что играл, у нее там один даже уничтоженный был на счету. Что-то там поломалась у артовода. Ну, это на руку Маусу. Это шестой уничтоженный. Ну что ж, осталось найти АМХ-а. Вот он, Аймэкс-то приспокойненько дрыхнет себе на базе. Но ну, это такая вишенка. Подарок Маусу за проделанную работу. Да, хоть и бой с восьмерками, но не сказать, что прям Маусу было легко, Да достаточно напряженный получился бой урон переваливает за 9000 но танкованного почти 8 ну что ж финальный аккорд остался сделать один выстрел и это победа всем спасибо за внимание не забываем подписываться на канал кому понравилось обязательно ставим понравилось всем удачи до новых встреч пока пока